Я погадаю, я погадаю, я я погадаю, я Я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 Когда я его. Ну чё, чего чё, чё, чё, чё. Попробуй, пай, Кеп, папа, Снега грозы я вон. Снега грозы Да, Все. И как Чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, Все. Папа, я